Здравствуйте, дорогие подписчики и просто заглянувшие на канал в поисках информации о франшизе бизнес-медиа. И уж если вы и после услышанного здесь решите купить эту франшизу, то вы истинный адепт этого бизнеса и делаете все правильно. Я же продолжу рассказывать о бизнес-медиа Харитоновой, Чите Желенковых и ИП Шеховцевой для тех, кто еще не определился, стоит ли у них что-нибудь покупать или лучше воздержаться. Пару дней назад я связался по скайпу с ранее успешным франчайзи из Сыктывкара, ныне опальным и неблагонадежным партнером Жанной. Мы беседовали более полутора часов. На протяжении нескольких лет Анна Харитонова создавала картинку востребованности своего бизнеса, пресекая малейшие попытки поделиться имеющейся негативной информацией между франчайзи. Поэтому этой необнародованной информации у каждого из нас оказалось слишком многое Рассказ Жанны будет вдвойне интересен и полезен, так как в отличие от меня, не сталкивавшейся ранее с продажей рекламы, она покупала эту франшизу в качестве расширения уже имеющегося у нее рекламного бизнеса. Итак. Здравствуйте, Жанна! Всем франшизи рекламы на кнопке известно, что, в числе прочих, вы также писали жалобу в прокуратуру о проверке деятельности ООО «Бизнес-медиа» на предмет наличия в ней мошеннической составляющей. Что поспособствовало подаче этой жалобы? Добрый день, Владимир! Что поспособствовало, это, конечно, незаконное и неправомерное вмешательство в финансово-хозяйственную деятельность моей фирмы. Причем это было сделано очень в грубой форме, а именно моему контрагенту был сделан звонок юриста юристам с бизнес-медиа Светланой Голубевой о том, что якобы я веду незаконную деятельность. Неподтвержденные факты, недоказанность этих выводов меня, конечно, очень сильно возмутило. Ну и потом намеренная подмена понятий и запугивание. 90-е годы у нас давным-давно закончились. Годы беспредела, их на сегодняшний день уже не должно быть. Прежде чем обвинять меня и мою фирму, нужно сначала доказывать, доказать о том, что я веду незаконную деятельность. А так получается, что может любая какая-нибудь доярка с колхоза Слава Ильича позвонить, представиться юристам, никак не подтвердить свои предположения – наговорить непонятно что, привести статьи Уголовного и Гражданского кодекса Российских, Российской Федерации, которые взяты с потолка и которые, ну, никоим образом не относятся к реальной деятельности предприятия. Что еще возмутило? Возмутило, конечно, очень много действий бизнес-медиа, один из которых – это фиктивный образовательный договор образовательных услуг, перепродажа городов повторно, подмена понятий, а у вас ИП, на которое, на которое вы переводили деньги, как называлось? ИП Шуховцева Елена Степановна. Понятно, это уже не первая ИП, которая вставляется в ООО бизнес-медиа для перечисления средств на него. Угу. Так, хорошо. Могу я задать следующий вопрос? Да, конечно. Решив приобрести данную франшизу, вы взяли кредит по 38% или там даже больше. Какую же стоимость этого рекламного места обещал продавец, если она должна была покрыть и расходы по договору с управляющей компанией, с лифтовыми компаниями, накладные расходы по печати, размещению, ежемесячные роялти, налоги в пенсионный фонд, ФОМС и огромный процент по кредиту. Обещания были, конечно, очень высокопарными. Бизнес-медиа предлагала продавать кнопку по 500 рублей, и что якобы это будет очень легко по такой цене продавать. Так как на мой город должно было быть 150 конструкций, то ну, если чисто вот так делать математические исчисления, получается 75 тысяч рублей в месяц. Без учета того, что конструкцию могут снять, без учета вандализма и при условии, что все управляющие компании сразу согласятся э, пойти на данную сделку и сразу же найдутся рекламодатели. По вычетам всем-всем-всем могло оставаться да, это в самом лучшем, э, ну, где-то порядка, э, порядка, порядка там, 40, 40 тысяч. Но э, это все слова которые не подтверждены были ничем. Я вам выслала скриншоты тех схем, которые предлагались бизнес-медиа, потому что предлагались и на что очень многие купились, потому что эта доходность, она ничем не оправдалась. Причем менеджеры очень торопились, торопились и торопили меня по принятию решения по покупке франшизы. И также говорили о том, что есть желающие и не один желающий, что решение надо принимать очень быстро. И когда я говорила о том, что на сегодняшний день наличных денег вот сразу же в таком объеме нету, то они в телефонном разговоре предлагали все-таки, может быть, пойти в какую-то кредитную организацию. Насколько я знаю, я не одна такая, которая брала кредит под покупку этой франшизы. Если у меня сумма, она не очень большая, то в городах-миллионниках она превышала более миллиона рублей. Наряду с вами жалобы в различные надзорные органы власти написали еще многие франчези недовольные действиями Анны Харитоновой, как руководители ООО «Бизнес-Медиа». Претензии у всех разные. Это и несостоятельность продавца в защите своих франчайзи перед людьми, развивающими этот бизнес самостоятельно и обвинения в доведении до банкротства и утаивание важной информации при продаже франшиз, франшизы и повторные перепродажи франшизы, если вдруг на этой территории находится новый покупатель и так далее. Но все они сводятся к одному: Харитонова продает пустышку, а не продукт. Как вы считаете, есть ли у этого бизнеса будущее вообще и если оно в таком его извращенном проявлении, как мы это наблюдаем в случае с ООО Бизнес Медиа? Но у данной франшизы, если бизнес-медиа госпожа Харитонова и ее сотрудники в лице юриста будут продолжать действовать и вести себя также некорректно, противозаконно, я считаю, что будущего нету, потому что как бы они не утаивали информацию, не утаивали телефоны не давали бы телефоны франчайзи, друг друга мы все равно найдем информацию мы будем обмениваться да и вот эти вот все проблемы которые возникают и которые есть а они есть у всех в той или иной мере чуть больше чуть меньше мы будем этим обмениваться что в общем то и происходило госпожа Харитонова закрывала различные пути общения между собой франчайзе Ей это очень не нравилось что мы общаем мы можем общаться между собой и на сегодняшний день насколько я знаю новым потенциальным франчайзе ни одного телефона действующего франчайзе не дается вот сама по себе идея я считаю что может иметь продолжение но при условии комплексном и методическом продвижении и продвижение в методической работе с рекламодателями и с баинговыми агентствами. На моем примере я бы добавил, что, наверное, эта идея имеет продолжение в случае, если у продавца бизнес-медиа появится какой-то документ для лифтовых компаний, по которому они не смогут мешать. Если такого документа не будет, я думаю, что вообще никакой речи о продолжение не может быть, потому что заключать договор с одной компанией, с другой компанией, платить и тому, и тому. Я, кстати, собираюсь позвонить все-таки вот тому человеку, который внизу этой бумажки из а, Роспотребнадзора, но я ее показал главному инженеру лифтовой компании, он сказал, что здесь ничего, никаких здесь указаний, предписаний, обязательств нас размещать этой конструкции не указано, Так что до свидания. Нет, конечно, я. да. Я согласна с вами. Вот, и у меня еще один вопрос вы какое-то время работали с приобретенным у бизнес-медиа патентом на полезную конструкцию безусловно успели заиметь собственное представление об этом изделии его уникальности пользе и о самом патенте открывающем перед вами безграничные возможности заработка на дому расскажите о его оригинальности так ли он хорош как представлен на рекламных площадках бизнес-медиа и в состоянии ли он обеспечить доход от 2 миллионов в год и более ну, очень хорошее слово уникальности, как раз об этом хотела бы сказать. По поводу уникальности следующий факт: в Российской Федерации есть производитель, который данную конструкцию производит, внимание, с 2012 года. То есть он его изготовление этой конструкции он поставил на поток, патент зарегистрированы на данную конструкцию, начинается с 2014 года, то есть двумя годами позже. Если мы данный патент возьмем и проверим на уникальность, на оригинальность, на какую-то идею, то я думаю, что это все не подтвердится. Не будет уникальности, не будет оригинальности, не будет данного патента. Вот. то есть получается, что патент этот не оправдывает себя в той мере, о котором говорит э, компания Бизнес Медиа и госпожа Харитонова а по поводу доходности 2 миллиона в год. Я тоже этому не верю. Это если только город миллионник и если только не будет конкуренции, такой как лифтборды. А известно, что никто летборды, ради данной конструкции снимать не будет. Они приносят больше доход, они более рентабельны, они более востребованы, чем данная конструкция. У меня очень такой яркий пример, когда я разговаривала с потенциальным а, франчайзи с Нижнего Новгорода. А, он рассказывал, как с ним велась беседа, а, он пошел в управляющие компании, начал с ними разговаривать, чтобы понимать, насколько ему будет открыта дорога и наткнулся на то, что управляющей компании ему изначально стали отказывать, потому что уже был предыдущий человек, который этим занимался, очень много было нареканий со стороны жителей, и управляющие компании повторно отказывались работать в данном управлении. Рекламодатели не отзывались на предложение по той цене, по которой могла быть и наступить окупаемость. Это было неинтересно. Потом еще утаивается тот факт, когда приступали к работе и когда бизнес-медию выкладывал достаточно много а, вебинаров действующих, а, действующих франчайзи, которые рассказывали о том, как они а, работают, очень часто звучало а, такое предложение, что вы сначала устанавливаете конструкции, а потом у кого делать нечего, они подписывают с вами договор. Бизнес-медиа утаивала тот факт, и я думаю, что утаивала сознательно о том, что на юридическое лицо за, незаконное, за незаконную установку рекламной конструкции накладывается штраф от 500 тысяч рублей до 1 миллиона. Есть несколько примеров, я знаю, я общалась с франчайзи, которых вызывали в прокуратуру, в УВД, и те давали объяснение, на каких основаниях они устанавливали данные рекламные конструкции. Первые фанчизи, их было человек, наверное, пять покупали ОО Бизнес медиа. Я разговаривал с Натальей из Ульяновска, она была где-то четвертой. Вот она покупала на ОО Бизнес медиа. У нее ровно так же, как у меня, через какое-то время, после того, как она заключила договора с управляющими компаниями навешала этих табличек ей позвонили из управляющей компании и сказали что мы с вами договор продлевать не будем все до свидания в чем дело нам лифтовые компании запретили размещать эти конструкции вот тогда она подала в суд на них ссылку я там у себя на канале youtube выкладывал возможно видели это решение возможно нет и все что после вот этого вот 2016 года э, обещала Анна Харитонова и ее сотрудники, что лифтовые компании здесь вам помешать никак не могут, это уже было однозначным утаиванием, преступным утаиванием информации, способствующим развести человека на какие-то деньги. Так, в Ярославле, я помню, что я общалась, нашла телефон молодого человека, он сказал, я вот все, вот все, я подписал. У меня за два года бизнес-медиа подогнала только одного рекламодателя, у меня толком ничего не пошло, я им ничего не плачу, платить не буду, вот я все отдаю это, им подписываю, ради бога, только чтобы они меня не трогали. То есть вот такая позиция, я так понимаю, что у многих идет. Что нам дает патент? Даже вот ее консультант, человек по патенту, он же объяснил, он сказал. Вообще, многие говорят, вообще непонятно, за что вы заплатили деньги. Хорошо, ладно, если вы купили патент, то на каком основании вы вообще роинте платите? Это просто вот выжимание денег. И мне пришел ответ с общественной палатой о том, что они отправили мое заявление в прокуратуру Курской области. То есть помимо того, что я подала заявление в прокуратуру Республики Коми, они переслали в следственный комитет, следственный комитет переслал это все в Курск. Да, то есть это все равно какой-то контроль. Вот у нас у нас есть галочка, когда мы получим ответ, какой мы получим ответ. А потом туда же в прокуратуру Курской области идет с общественной палаты э, Российской Федерации, возьмите на контроль, то я думаю, что долж, должно что-то произойти. Должна быть неформальная проверка, тем более если это все лицо. Сейчас вот последнее, что я сделала, я написала просто-напросто в налоговую инспекцию на проверку этого ИП Шеховца. На этом интервью с франчайзи Сыктывкара мы остановим, чтобы не отнимать у вас слишком много времени. На очереди интервью с другими участниками проекта рекламы на кнопке лифта и их взгляд на жизнеспособность этого бизнеса и на законность действий Харитоновой и Желенковой. Что хочу сказать в конце ролика. Борьба в одиночку с явлением, превратившимся в систему, обречена на поражение, и человек, посетивший канал Бизнес Медиа и мой, может сделать вывод в пользу первого, там все так ярко, красочно, 2 миллиона в месяц, много восторженных отзывов, а здесь мнение одного человека. Значит, правда там? Поэтому присоединяйтесь к тем людям, кто уже высказались в отношении чистоплотности, как продавца Харитоновой, и кто уже написал жалобы в надзорные органы власти. И обязательно оставьте свое мнение. Вы на стороне бизнес-медиа или уже успели понять, что мишура никогда не превращается в деньги? На этом разрешите попрощаться. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь и не вынашивайте идею двухмиллионного заработка с франшизы реклама на кнопки. Увидимся в следующих видео.